Это логично, но с точки зрения системы неправильно, потому что система должна развиваться, а развивается любая система, только лишь добывая то, чего у нее нет. То есть экспансируя себя как-то на какие-то слои этого мира, в окружающую реальность. Значит, поддержать себя система может лишь только своими собственными целями. Чем больше целей, тем больше степени система имеет тенденцию к развитию, если она опирается в своей, в своей структуризации на ключи живого пространства, то есть на то, что у нее уже нет, она лишь поддерживает стабильность, но не развивается. А то, что не пребывает, то убывает, это мы с вами прекрасно знаем. Значит, в системе рано или поздно наступит конец. Но и наступит конец, безусловно, не сразу, сначала он начнет себя изнутри усложнять, делая себя очень сложным. Видели когда-нибудь людей очень сложных? О да, да. да. Это когда развития нет, если только внутренние усложнения. Ну надо же чем-то заниматься, надо же то энергию пускать. Поэтому над вымыслом слезами обольюсь, ничего не делаем, но переживаем страшное дело. Такие все сложные, такие все сложные самого себя, деваться некуда. Но эта сложность в конечном итоге наступает, доходит до определенного логического и разумного предела бесконечно себя изнутри искусственно усложнять нельзя. Количество должно наконец перейти в качество, а вот этих эффектов, как количество переводить в качество, нету, в деянии они не преображаются, от твоей внутренней сложности в мире ничего не меняется. Человек приобретает с собой очень унылое зрелище, поверьте, он сам себе интересен, но и больше никому, и больше никому. А если он в этом мире не добывает ресурс, это говорит о том, что его бытийная масса не прибывает, потому что она должна прибывать за счет чего-то, за счет притока внешнего, от внешнего источника, ибо изнутри себя больше, чем есть, не приобретешь. Внутреннее усложнение оно не приведет к количественной массе, но ну не приведет. Количество на массе будет пребывать, бытийная масса будет прибывать только лишь из притока, как, э, извне, из каких-то источников, где это есть. Внутри себя не усложнить, не увеличить.